Да? Не в Андреев, а, он то брат Морозов. А? Мы в Андреев. я с ним полизывал <свят> Не, давай-то уже свар. <свят> ты уже свар? Давай. Итак, друзья, всем привет. всем привет! К нам приехали по поросенка по породу дюрок кабанчика на племя Саня Новиков. Ну, многие, кто из вас его знает. И, а кто не знает, я оставлю его канал, ссылку под видео и закреплю его комментарий вверху. Кому интересно, подписывайтесь на его канал, смотрите. Будем разводиться эй, водолазскими поросятами тоже. Дюрками, да. Берет на племя, дай Бог, чтобы умножался, дай Бог, чтобы все у него получилось. И если что, у него же покупать будете, там, его края, породу дюрок от моего хрячка. Это точно. Как дорога, Сань? Дорога, вот, сделали, слава Богу. Я переживал раньше, но я здесь был, это город или что это? ПГТ. Это ПГТ. Я тут был, когда-то покупал машину, и была очень страшная дорога, а сейчас мы за час доехали. Хорошая дорога. Отлично, да? вообще сделали шикарно. Ну, девы с Хочу посмотреть. Я еще друзья не хотел. Ух ты, блин! Опа! Привет, ребятня! Тут один. Ух ты, диви, какие классные. С яйками, а ты по А это этот. Аркаша. Мелкий, да? арка... Аркаша. Аркаша будем кастрировать. Ну, наверное, то с крупных с этими тви с яйцами. Сейчас я погоняю. ]Uh, <свес> так, все, мы приготовились и будем сейчас пробовать. Да. Аня, а показывай. Аня, а я еду к на утро не корму, Аня, хай мне еще. У меня машина. Я же не пытаюсь. Ага, аня, аня. Приедешь по своих двух свинок, сниму тебе твоих двух свинок, посмотри, какие они сейчас. Вот так. Ну тут у меня меленький получается аркаш, а то все кастрированные и свинки. Так что свинки твои в порядке, жду тебя в субботу, забирай. Так вот, лайфхак от бэушной мебели. Ящичек аккуратный. Так у меня, Саня, эти кормушки с такого таким материалом. Я знаю, я видел. И, И уже, года. уже, да, да. И служат. Да. А, е, ему главное, чтобы он не мочился. А так это хороший материал. Да. Я шалюкаю, бромировал. Понял? Я пресс сделал для тюков. С такого. Да Та я видел, видел. Представил там давление какое-то. Прессуешь, да. Санька вообще трудяга. И кукурузу сам... Собира на полях и всякие выдумки, всякие ку комбайны кукурузники, Кулибин, Кулибин, да, Кулибин да. Еще тот. наш местный Кулибин с Харьковской области. Так что это же тоже блогеры из Блогер, Харьковской да. области, да, недалеко, ну сколько от меня точно километров? У меня не работает этот спидометр, ну до и сколько от тебя? 20. 20, 20 до Мирефы, до Змеева тоже где-то 15-20, да. и от Змеева... 40 до нас. 20, 80 километров, грубо говоря, где-то. Да, 75-80. А, тут все да. Ну, далеко, тем более. Дорога хорошая, час, ровно. Мы выехали без пяти десять. Без, э, уже название водолага, ага. э, было без 5-11. Ну, пока мы тут ждали, да, если все вместе собрать, то полтора часа, да. Пока мы... Я заблудился еще, друзья. но ну, я не знаю местности ни разу здесь. Я один раз был, но я приехал на электричке, а назад на машине. Ну, Саня, сейчас Там... я тебя проведу, как правильно выехать. Аж туда на трассу уже, на твою. И ну, поедешь. до светофора. Мне главное, я понял, вот сейчас я выезжаю. Да я ж проведу. Ну, <с так еще лучше будет, друзья. Да, Так что, друзья, подписывайтесь на его канал, кому интересно. Ссылка под видео, повторю еще. И закреплю его в комментариях. Смотрите, да. Это трудяги, молодцы. И дай Бог, чтобы у них плодилось, размножалось. И покупайте у них дюрков, Все будет те нормально. его края, Да. Все. Я, я, я трезвый. Я так, друзья, опять проехали по поросят, по дюрка одного заберут на откорм. Откуда вы, шо? Звалок мы. Я звать? Дима, кого? Андрей, Юра, Дима. <laughs> Дима, а, ты такие курыш да? да? Забирают, тут от нас 25 километров буквально, забирают одного поросунок. А как вы узнали, что у меня есть порисунок? По все. По А это ты дивишься, да, да? Да, да, дивимся. Ну, и не дивится, кто ну, купляет. Мы, мы давно посоветую. держали и решили трошки подержать тоже. <советую> Короче, решил я, друзья, <советую> своего отдать без записи, и что я кастрировал для себя на мясо, и я отдам и человеку. Ну, просил, надо ему на откорм, продам одного. А так. Будем выгружать, будем выбирать. Так, кто будет снимать? Нам будет принимать. Не Ну, трясы просто так сильно не есть. Пошли больше а я тебе его возьму. А мешок А, Димон, он растует. Да, Закрывай, закрывай. Закрыть, да, на эту, на защелку. Давай, иди наоборот, вот так, а так, да? Взял один вот, в мешке, кислел, да блин, держи мешок, а я в Днем багажник, ребята. Я был, не не Открывай багажник. Заби, а воно там виси. нема никого. Раньше 90-х людей Такой в багажнике разлетали, <свят> <свят> а у 20-х свиней <свят> возим. Давай носимся сюда. Да, оно, чтобы он выкинул. Вот ты, мои сорочки. Слушайте, у а вас нема завески, может быть, чуть-чуть. Чу чу я думаю, что мы ничего не сделаем правильно. Ну, а за... ваше... ваше... я, за шею, за шею, за шею, за шею, за шею, за шею, за Сейчас за шею, за шею, за шею, за шею, за шею, за шею, за шею, за шею, за шею, так, друзья, вот мы отрезали 90 градусов, а сейчас поменяем угол на 45 градусов. А потом позже я расскажу, к чему я это все веду. А, тут меняется, да? Да. Ага. Ну, мы нажим, пожалуйста, сюда. А, вот Это уже сорок пять, да? А вот сорок пять. Вот так. Друзья, к чему мы это все ведем? Смотрите, это тот же человек, который делает крупорушки, который мне делал крупорушку. Также Алексею моему знакомому. И этот человек сам сделал станок торцевой. Торцовку. Торцовка с вот таким вот диском. И он хочет продать полностью весь станок со станиной. И также станочек, чтобы затачивать. Диск по металлу Который режет металл Вот вот это маятниковая пила Ну торцовка в народе Или маятникова. 25 тысяч гривен Это этот весь станок со станиной И станочек для заточки Может кому-то из вас интересно Человек рукастый Делает все на совесть Добросовестно Ну и, и защита еще Да добросовестно, то есть это не так, что не ширпотреб с Китая или с Алиэкспресса станок. Это настоящий, серьезный станок. Он этих денег стоит. Поэтому, кому надо, я номер телефона оставлю его под видео. Зайдете, наберете, кому надо, за 25 тысяч. Ну, торгуйтесь, конечно, не без этого. Ну, то уже сами разговаривайте. Я так предварительную цену назвал, цифру, а вы уже там по конкретике Сами уже решайте. Вот так все сделано. Двигатель тут получается полтора киловатта, да, Три 3000 оборотов. Ну, точно такой, как на крупоружке. Ну, тут, конечно, все добротно, на совесть это не так, что... Кому там, допустим, надо в цех или там на предприятие какое-нибудь, это вообще милое дело. Я по себе его купил, но для меня это дорого на данный момент. Я и так выжат с этим сараем, стройками и но себе я тоже планирую но в будущем когда-то возьму поэтому друзья кому надо номер телефона под видео заходим звоним договариваемся приезжаем забираем я вам говорю и я вам рекомендую это не китай это то что вы купите и будете радоваться все время поэтому как я всегда говорю если хорошее дело рекомендую И также, друзья, маленькая вставочка. Такая точно крупорушка, как у меня. И, что я показывал. Обзор на нее. Тоже с, типа с такой станиной. Он отдаст. У него есть две штуки в наличии. По 7000 гривен. Кому надо, звоните прямо сейчас. По 7000 это вообще за копейки. Вы китайскую купите. Минимум за 5, за 5,5 более-менее нормально. А этот человек делает сам. По 7000 гривен. Две есть в наличии. Тоже звоним по этому номеру и забираем крупорушки. Я вам говорю, вы не пожалеете. Крупоружки хорошие. Это человек сам делает вот на этом станку. Ну, рукастый человек, не то что там. Все по совести. Так что крупоружки и станок забираем, кому интересно. Вместо этого круга ставить обычный абразивный. Ну, типа как на болгарке, только большой. Но надо будет поменять шкив. Шкивок меняйте путем замены шкивка Вы можете ставить обычный круг Ну вообще этот круг хороший Подтачивать его и будет хороший Смотрите тут регулировки какие тут все. И кстати передвижной на колесах Можно там переехать по цеху Там кому уже как угодно То есть тут вес сам по себе Даже получается приличный Не такой что если ехать забирать, то надо на прицепе или на микроавтобусе.